приветствую вас дорогие друзья на моем скромном канале с вами в в этом ролике я буду играть с читами подрубил читы теперь я грёбаный на гибеттер а вот эти вот лучи показывают на противников а, наводишь прицел на них даже можно без прицела и пуля летит точно в голову Получаются некоторые хэдшоты сейчас по-быстрому перескочим вот эти О, вот видите там еще ну, можно антенки отключать, которые сверху вниз показывают на ну, людей. Но в этом ролике я, наверное, не отключал их. Не помню уже. А, вот. Сейчас по-быстрому с это приземлимся и покажу, как, они, как оно все работает. И, ребята, сейчас мы по-быстрому найдем, нашли оружие. Вот, видите, линия уже начала показывать, где а, находится человек. Я просто навожу прицел и бам-бам, готово. А, к сожалению, у меня я как-то неправильно настроил, и у меня не показывается при прицеле а, вот этот вот... Ну, сам прицел, понимаете, вот это с, с цифриками. А просто вот приближение сейчас опять сделаю. А, нет. Вот. Круто, да? И так постоянно делаешь киллы Оно в принципе прикольно, интересно. Я не думал, что вообще есть щиты на Free Fire, но оказывается есть и, и подниматься в принципе интересно, но э, не интерес, там сразу уже раз, два, три, чо? Много-много людей. Это, конечно, круто но подниматься там по рейтингу, но слишком легко. Вот сейчас бамс, следующий у нас будет бамс, бамс. Круто, да, ребята? Вот мне тоже нравится. Вот видите, когда я приближаю, у меня просто камера приближает, но не видно прицела. И пули сверху вниз летят. Да уж, ржака. Неплохо, да? Я думаю, многие могут и без читов также играть. Я вам советую без читов играть, потому что так нужно. У вас будет нарабатываться рука, чтобы... Вы... Ой, руки и пальчики. Чтобы вы могли нормально играть быстро и без читов. Так, а сейчас возьмем э, винтовку и покажу, какие э, на снайперской винтовке, короче, линии прицел... Ой, линии людей. Вот видите, на винтовке они уже более насыщенные, такие толстые. Вот, бамс... Сейчас за дерево попробую. Круто, да? Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь, пишите комментарии. Играли ли вы с читами? И как вообще к этому относитесь? Я, к сожалению, или к счастью, отношусь к этому плохо. Мне нравится больше, естественно. Но так прикольнее, легче играть. Знаете, чисто на прогулку вышел. Как кружка кофе с утра. Вот, а кстати... Сегодня на момент съемки 8 марта, поэтому я поздравляю всех девушек с 8 марта. Желаю счастья, успеха, в любви. крепкой вернее. Ну и всего самого-самого. Да, к сожалению, пули немножко опаздывают. Вот видите, человек пробежал, и пуля одна мимо пролетела. Сразу не попала. А здесь такой интересный момент. Мы с коричем, короче, ждем... Uh, ищем, точнее, человека последнего, а он тут взял и суициднулся. Вот, <смех> как-то так вот, нормально, да, так? Uh, кстати, друга моего уже заблокировали, я думаю, мой аккаунт тоже заблокируют из-за читов. Как-то так, как-то так. <смех> Еще момент, представляете? Играем мы с корешем, а тут <смех> человек прилег отдохнуть, <смех> загорает. Сейчас ему... Ой, прям ван, Ой, Господи, куда ты ему стрель? О, Боже! <соценно> Какая <соценно> смерть смешная! <соценно> Какая позорная смерть! <соценно> Ой. Тут он у меня... Мы здесь гранатами кидаемся. <соценно> Перекидываемся. Вот видите, я кинул гранату, у меня больше, к сожалению, нет. И там была полоска такая золотистая. Вот. И она там постоянно почему-то находится, не стирается от гранаты, куда ее кидал такое да нет ну что за наглость ребята, вот просто посмотрите нас окружили с четырех сторон реально с четырех вот это я понимаю нормальная тактика да так ладно ребята простите пожалуйста меня Эх. походу я последний день с читами буду играть прости что его не убила с авм в голову вы серьезно ну Блин, я даже не знаю, это как-то несерьезно. Эх, простите, ребята. Ну, кстати говоря, в этом чите еще есть фишка на полет. Ты типа, если с а, дома там спрыгиваешь, что ты на землю медленно-медленно опускаешься. Вот. У меня так кореш, короче, опустился и что-то его прибило немножко. Там еще есть читы на гранаты, на, ой, вот видите не фартануло ему вот на гранаты на смену суток там времени дня ночи много интересных фишек но в принципе так ребята это конец видео поэтому мы еще услышимся ставьте лайки может следующая колдун